Видео создано при поддержке Dominator 1.4.3 ТААААААААААА!!! Гир PICTURES представляет о! Аватар. Легенда о Тагере. <сёк> Здесь можно отдохнуть. Пока, сынок! Однажды три города объединились и создали город, который назвали Республиканский Гир. Но вскоре огонь и кресло завоевали половину территории Тагерленда. Потом обнаружен новый остров, который назывался Земля. С этого города и начнется наша история.